Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр «Павловые партнеры». Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика, можно ли найти какое-то узкопрофильное имущество на торгах по продаже непрофильных активов. На самом деле здесь все просто и ответ достаточно простой – да, можно. Давайте здесь разберемся поподробнее. Дело в том, что на данных торгах по продаже непрофильных продается абсолютно любое имущество. Здесь нет никаких ограничений. Поэтому, каким бы узким ни было то имущество, которое вы хотите найти, и вы его также можете приобрести с хорошей скидкой до 50% на активы госкорпораций. госкорпорации. Другой момент, что поиск на этих торгах будет не такой быстрый и не такой комфортный, как на других площадках. Дело в том, что на данных торгах пока нет никакой конкуренции, об этих торгах мало кто знает, и поэтому никакие коммерческие организации пока еще не создали, не разработали какие-то агрегаторы поиска, которые за небольшую плату облегчают нам поиск объектов. Но в этом и есть преимущество, в том, что сейчас нет этой конкуренции. И поэтому к этому факту можно отнестись даже наоборот с некой благодарностью, что сейчас мы с вами, будучи профессионалами, можем находить то имущество, которое нам нужно с хорошей скидкой, без конкуренции. поэтому Находите на этих торгах то, что вам нужно. О том, как это делать, мы расскажем в следующем видео, если у вас будет об этом вопрос. Если у вас есть вопросы, пишите прямо под этим видео, мы с удовольствием на него ответим. Если вам понравилось видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем отличного поиска, прекрасных объектов, отличной выгоды и хорошего настроения. Всем пока!